Всем привет, с вами R.E.Animation и еще пацаны, R.B.Animation, -E UK и Historical Union. И сегодня мы будем реагировать на видео в виде пскосбола. Привет, друг. И что ты захотел на этот раз? Я хочу, чтобы ты поделился глиной с моими друзьями. Какими еще друзьями? Приветик. Ой, понравилось. Ну и вот ему тоже понравилось. Ой, РБ что-то не по злишься, да? Что злишься? Бомбик, смотри, у него как вообще. Сейчас прям пукан у него взорвется, прям видно по нему. Я нашел себе да, новых да, друзей, да, которые да, будут со мной да, разговаривать. Да, да. Ну да. что скажете, господа? Да, да, да, да. Да, да. Ну что ж, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. С вами был Арий Мейш. Всем пока. Да, да, да. Да.